Не смей равняться на других. Мир создан из неравных пазлов. Из сотни душ лишь ты один творишь свой мир без лишних масок. Ты можешь быть страшнее других, да и здоровьем в сто раз хуже. Но это пыль, туман и дым. Глубже всмотрись в себя, пойми, и в миллионы раз стань лучше. Чувствуй себя, свои шаги, Сильнее вдох с каждым ударом, Развей сомнения свои. Ты паз, что в промежутках главный. Гори полярной звездой и устремляйся белым шагом. И не смотри на тех, кто в шторм хотят ужалить в спину жалоб, Но аккуратнее в пути. Меж силой воли и гордыней, не потерявшись, улови свой мир, любовь. Пароль. Дорога в жизнь тебе знакома, ты ценность, предок и потомок.